Ань. Ну и чего тебе? А что мы расскажем нашему мелкому? Что ему рассказывать? Ну, как мы познакомились, например. Ой, договори, да что хочешь. Это был осенний вечер, ехал с клуба утром. Открытый верх, дождь и ветер, но я был в шу... Рассказать, что я написал твоему брату? Опа, он засал один приходить. И не стыдно тебе с сестрой было приходить. Обида, ебаная! А если бы я еле напиздил? Ладно, я забираю ее к себе, и твой долг прощен. Но только чтобы я тебя не видел больше. Что-то ты приукрасил все. Да блин, я должен же быть крутым гангстером в глазах своих. Ясно, понятно.